Всем привет! Скоро Новый Год и, понятное дело, владельцев сертификатов на материнский капитал интересует, а что же с ним будет в наступающем 2018 году. Итак, отвечаю на самые популярные вопросы. Ждать, что материнский капитал в 2018 году увеличит, не приходится. Сумма его остается неизменной – 453 026 рублей. И, скорее всего, так и будет продолжаться вплоть до 2020 года. Решайте сами. А инфляция растет, цены растут, а материнка не меняется. Еще один очень популярный вопрос – до какого года действует материнский капитал? Так вот, сами сертификаты выдают вплоть до 2018 года. То есть, в следующем, 2018 году сертификаты будут выдавать. Их можно получать и не использовать. А вот уже после 2018 года, то бишь 1 января 2019, уже эти сертификаты выдавать не будут. Но действовать ранее выданные сертификаты будут. И сумма-то не изменится. Когда вы их используете, вы решите сами. На какие цели вы их используете, тоже решите сами. Но в любом случае, все, что я хочу сказать, на данный момент известно только одно. Материнский капитал будут выдавать в 2018 году. По действующему законодательству в 2019 году материнский капитал выдавать не будут. Другое дело, что широко обсуждается между двумя министерствами, как... Министерство труда и Министерства финансов. Вопрос о продлении материнки. Так вот, Министерство труда ратует за то, чтобы материнский капитал продолжать, выдавать после 2018 года. А вот Министерство финансов так не считает. Они считают, полагают, что пора с этим завязывать, и 2018 год будет последним. Но поскольку противостояние между двумя этими министерствами еще не закончилось, ничего не решено, то на данный момент, знаете, в 2018 год материнский капитал выдают, в 2019 году материнский капитал не выдают. Но использовать вы его можете в любое время. В 2019 году, в 2020, в 2021, да хоть, я думаю, в 2030 году тоже можете использовать. Другое дело... Если сумма не будет меняться, имеет ли смысл? Вот Многие спрашивают, можно ли использовать материнский капитал на покупку автомобиля. Кто-то пишет, что в каких-то регионах у них это получилось сделать. Но вообще знаете, что закон не разрешает покупать на материнский капитал автомобили. А что же он разрешает покупать на эти средства? Жилье, улучшение жилищных условий, накопительная часть пенсии, адаптация и интеграция в общество ребенка-инвалида, а также получение образования. Других целей не предусмотрено. А тех, кто интересуется, можно ли вообще использовать материнский капитал раньше трех лет, Отвечу сразу, можно, но при условии, если вы используете материнский капитал на улучшение жилищных условий и только в том случае, если через а, кредиты или займы ипотечные обязательно, обязательно ипотечные на покупку там, квартиры, комнаты, доли комнаты, строительства. Но раньше трех лет, если вам выдают заем, кредит, ипотеку, да, пожалуйста, используйте. Закон это допускает. Другое дело, что покупать автомобили, а, я не знаю, решать других свои вопросы, там, я не знаю, нужны деньги, ну, и есть материнский капитал, То все-таки в обход. Ну, наверное, кто-то и предлагает, другое дело, что это не закон, понимаете. Есть только четыре направления, законы. Это улучшение жилищных условий, это получение образования, накопительная часть пенсии матери, а также адаптация, интеграция и адаптация. Я, конечно, понимаю то, что навряд ли ответил на все вопросы, которые связаны с материнским капиталом 2018, но вы можете их задавать. Пожалуйста, отвечу по мере своих возможностей, либо просто заходите на наш сайт Нижегородского кредитного союза, задавайте вопросы, мы на них стараемся оперативно отвечать. У нас есть юристы, у нас есть специалисты, есть опытные сотрудники, которые каждый в своей области силен, и мы ему передадим вопрос, он ответит с большим удовольствием. Ссылка ниже. видео в подобном формате. Так что буду благодарен, если напишите понравилось, не понравилось, а если что-то не понравилось, то что именно, чего бы хотели дальше. Потому что я считаю это полезно, мы многое действительно знаем о материнском капитале, готовы ответить на ваши вопросы и делать интересные видео, полезные в первую очередь. Поэтому пишите, буду рад. В любом случае, спасибо.